Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители, вы на канале Тайная НЛО. Сегодня я вам показываю необычные видеосюжеты, которые засняли очевидцы. Но поверьте сами в этот необычный видеосюжет, то вы поймете много чего интересного. Досмотрите этот необычный канал до конца, оставьте комментарии, вопросы, и то, что вы узнаете, это субъективное мое мнение. Уже давным-давно очевидцы и даже люди случайно Сняли необычный формат видео А именно НЛО Они встречают Или их на рыбалке Или где-то на охоте Или за грибами Но не в этот раз В этот раз очевидец заснял Как рядом с ним находился Неопознанный летающий объект Который вышел из озера Это рыбалка Которая далась ему очень интересным путем И улов не совсем что он хотел. Но это еще не все. На втором видеосюжете мы можем сказать, что этот необычный канал, который вы сейчас смотрите, показывает вам, как объект НЛО среди белого дня приземляется над городом. Утверждать, что это город где-то на юге. Но правда ли на самом деле, я объяснить точно не могу. Очевидец не уточнил, какой город и почему этот объект НЛО все-таки приземлился на Землю. Есть множество тайн о том, что среди нас уже находится множество объектов НЛО. Да и люди среди белого дня, я думаю, наверное, бы испугались, когда бы увидели этот объект НЛО. Но суть в том, что каждый из нас имеет черту. Необычного формата, да им плевать, что ну, упал метеорит или астероид, да и фиг с ним, они пройдут мимо и даже не заметят. Да из вас никто, наверное, наверх-то не смотрит. Но суть в том, что этот необычный видеосюжет, как нам утверждают, очень интересный. Помимо того, что это было заснято в Российской Федерации. Будем думать, что рядом с нами находятся множество странных объектов, которые пытаются наладить контакт. Да и наладят они, если мы с вами будем с ними сотрудничать. Но пока что мы с вами видим только видеосюжеты, но от этого момента нам не уйти. Но это еще не все, дорогие друзья. Вот самое интересное уже впереди. Не так давно было замечено, как необычный формат объекта НЛО был заснят в прошлом году. Мы видим, как огромный космический корабль находится в одном месте. Я не буду точно говорить. Суть в том, что этот НЛО появился не случайно. А еще не случайно то, что его сейчас что-то уничтожит. Но точно не ракета. Скорее всего, это необычное оружие инопланетного происхождения, которое было запущено из космоса и уничтожило этот космический корабль. Вообще утверждают, что этот видеосюжет был заснят в Беларуси где-то в 2021 году в августе. Но правда ли на самом деле оно и есть? Правда. Но мы видим, как необычный формат какой-то... Необычное. Ракеты или наподобие ракеты летит уничтожить этот объект НЛО. Говорят, что видели необычную вспышку яркого белого цвета. И это не случайно. Множество людей считают, что вспышки это из-за метеорита, который сгорает в атмосфере. Но на самом деле это совсем другая история, которую вы должны видеть. Это необычное оружие пробило этот космический корабль насквозь и уничтожило. Но теперь самое интересное. В Российской Федерации есть секретное оружие. И это необычное оружие называется объект НЛО или по-другому. Но суть в том, что мы видим, как МиГ-29 МиГ летит в сопровождении. И рядом с ним, над ним, можно сказать, находится что-то наподобие дискообразного НЛО, светящего белого цвета. И это очень странно звучит, потому что я никогда такого не видел. МиГ-29 показывает, что у него есть необычное вооружение. Кому он показывает? Скорее всего, он показывает НЛО. Или разработкам каким-то. Но, в общем, здесь очень странно. Пилот не боится, пилот держится нормального уровня. Но суть в том, что мы видим сами эту картину. Что происходит с нашей планетой, это не объяснить. В Украине мы видим необычные объекты НЛО очень часто. На Черном море мы видели, как НЛО выходило из-под воды. И это все засняли множество военных и даже очевидцев. Что будет дальше, это решать, дорогие друзья, не нам. Мир изменился, когда случилась необычная угроза. США признают, что НЛО очень опасно для людей, и их надо уничтожать. Но правда ли на самом деле они плохие? Не знаю, дорогие друзья. Решать вам.